Ребят, всем привет, с вами Яна Сапета и это мой новый блог. Врываемся в рабочую неделю Сейчас я еду в салон, он называется «Москвичка» Вы, наверное, уже знаете, так как я часто очень его показываю и отмечаю в инстаграм Мне очень нравится там, там очень уютно, спокойно Обстановка располагает к отдыху, поэтому я очень часто туда приезжаю, чтобы сделать различные уходы. Сегодня я буду делать токио и сделаю маникюр, наконец-то. У них очень плотная запись, я наконец-то записалась к своему мастеру. Маникюр я, кстати, люблю делать абсолютно обычный, без покрытия. Покрытие, оно в любом случае уплотняет ваш ноготь, и у меня ощущение создается такого, даже если она супер тонкое, у меня создается ощущение какой-то пуговки, которые прикрепили к вашему ногтю, поэтому наверное, полгода я не покрываю ногти, я делаю только обычный маникюр с покрытием обычным лаком, поэтому что, мы с вами отправляемся в Москвичку, покажу вам, как будет проходить процедура. на самом деле вот такая сухая как сейчас это мое одно из любимых времен года я просто обожаю осень ну что мой идеальный маникюр уже готов выглядит супер натурально естественно Ничего лишнего. Теперь мы завершим идеальный волос. Сделаем еще стрижку ровный срез. Это добавит такой. Это добавит больше стиля образом. Просто посмотрите, как волосы выглядят, насколько дорого. Смотрится нереальный блеск от Tokyo. домой. Сейчас я переоденусь, поменяю свой образ. Здесь у меня такой топ Present Simple, жакет, гараж, сумка Эрмес и брюки. Это вообще HD. Но, кстати, офигенное качество. Можно еще с Так, ребят, ну что, мы сегодня пришли в гости в Перевер Я примерила там несколько брюк Если честно, меня интересовали только карго Поэтому я сделала для себя выбор а что я выбрала, вы узнаете в моем инстаграм, когда мы соберем уже готовый образ. Сейчас мы направляемся в КМ-20. Мы хотели тоже станет там выбрать несколько. Самая большая проблема в обуви всегда, потому что образы классные, но обувь хочется постоянно менять, чтобы она как-то разнообразила луки, поэтому поедем сейчас туда. Мы, кстати, сейчас зашли в какое-то кафе, просто там было все супер розовое, и взяли латте коробка. Посмотрите, У как это, это выглядит. Рав, кстати. это Да, это очень похоже на раф. Только мы на кокосовом молоке взяли. Это просто нереально я вчера посмотрела интервью Анастасии Ножиной, она создатель и владелец бренда Переверт. Идейный вдохновитель, как я понимаю. И суть в чем? О чем вообще диалог наш? Услышала там у нее такую фразу, что она человек вдохновения. И когда у нее нет вдохновения, она ну, может там на 2-3 просто ничего не делать. Люди вдохновения, они не могут делать по плану ничего. В целом у меня точно так же. У меня нет никогда плана. Если у меня есть вдохновение, я иду и делаю там классный контент. Я иду и делаю какой-то классный продукт. И мне кажется, ты Таня, наверное, точно так же, да, потому я что... Я вот мы... как -то да? тоже еду. Но иногда мне нужно, потому что у меня есть сроки обязательства, она mm. другое, да. В общем, такие творческие личности сложные. Я вот помню, когда я поняла, что я поеду на проект, я была уверена на сто процентов, что мне нужны крутые образы, поэтому я позвонила Тане. Ну, я бы собрала в любом случае что-то, но не такие образы. Когда ты надеваешь на себя вещь, которая тебе безумно нравится, мало того, что у тебя повышается какая-то энергетика, ты заряжаешься, у тебя хорошее настроение и ты просто идешь и творишь, и создаешь, и все у тебя просто классно. Ты поэтому... собираешь кучу Да, собираешь комплименты, поэтому, ребят, не жалейте деньги на какие-то классные вещи, радуйте себя, у меня вывод только такой. Классные вещи находить и не только в каких-то люкс-сегментах, но сейчас это же сложно, Ну да, сейчас уже все мощно. бренды перешли практически да. у нас, либо middle у нас уже нет сегмента, он постепенно будет уходить, у нас будет сегмент только люкс и масс-маркет. В целом классные вещи можно найти в масс-маркете, можно Вайл их просто комбинировать. Да, кстати, в Лайм тоже мы хотели заехать, но я думаю, что это будет другой, в другой раз, и мы но вам покажем. Что... Главное желание — нарабатывайте насмотренность. Блин, я на самом деле очень хотела купить мне какую-нибудь сумку, так как у нас скоро день рождения, я хочу заранее подготовить образы. Мы тут нашли вот такую вот модель. Такая милая, Боже, что может, Я прям в восторге. Кстати, по-моему, дочка каким-то тусиан. В понедельник Так, джинсы мы примерили и жакет. Джинсы это бренд Peter Doom, очень классные, с таким протертым эффектом, немножко серебряные. Джинсы офигенные, да? С пьяными кроссовками, очень круто смотрится. Но жакет я бы здесь другой добавила, может быть даже совсем классический. А вот с кроссовками круто. Ох, сняли. Смотрите на эту женщину в шуме, господи, что за роскошь, что за роскошница, просто шикарная и увагали. Ладно, все, поехали. Короче, не было вариантов с люкс такси, поэтому я... Не... Короче, пять минут для начала... Минута минут... Минут до начала спектакля. Я такая иду и думаю, ладно, поснимаем влог. Поняли, о чем был этот балет. Просто Катя. У нее есть свое мнение. Она говорит, что это просто ей везет. Поэтому мы попали на путь. Такой... Если бы я пошла с кем-то другим, то по-любому было бы круто. Но так так? И и Катя такое со мной. С Катей постоянно что-то приключается, поэтому мы попали на не супер веселый балет. Ну, суть в чем, что там были обычные какие-то костюмы Мы не прочитали, о чем этот балет Мы вообще абсолютно не поняли Плюс Катя занималась танцами Она говорит, Диагонали. что они даже не соблюдают как Да, ощущение, что это просто молодые девушки, которые только учатся Ну, в общем, ладно, мы не расстроились, мы, мы идем в ресторан Мы сейчас придем и закажем что-то вкусное и пойдемте на устройство. Сегодня завтрака в очень красивом месте. Ресторан называется Юг. Ко мне вот присоединилась Катя со своей семьей приехали сюда на просмотр, отправили фотографии с просмотра. Смотрите, как круто. Слава такой молодец. Вот будущее российского футбола. Запомните это лицо. Очень классная посуда. Сейчас супер красиво и продумано. Юг. Я заказала попробовать пумус с трюфелем. Я думаю, что это очень вкусно. У Кати салат с креветкой. И сейчас мы еще закажем Сегодня встречаюсь с подругами. Я еще запланировала классную съемку. Я нашла две новых локации, в которых я не видела никого и сделаю там классные фотки. Я вообще стараюсь в плане контента мыслить нестандартно, потому что когда вы видите спланированную ленту, такую графичную без жизни. Мне, честно, не хочется подписываться в такого человека, мне все-таки хочется добавить какой-то жизни в свой аккаунт, поэтому сегодня я буду делать съемку в тех локациях, которые я заприметила в течение там, недели. Я насобирала две-три локации, и сегодня мы туда поедем с моей помощницей Настей и сделаем классные фотографии. которые снимают классный контент. Мы сегодня решили прогуляться, посмотреть, поискать новые локации, потому что есть тех людей, которые не любят стандартные места такие как ГЭС и все прочие Патрики, все которые любят самые попсовые, в общем истории мы нашли нереально крутое кафе очень атмосферное и видно что человек который его создал он действительно прям живет этим делом есть какая-то история которая прослеживается которая связана с тигром и это видно в каждой детали этого кафе Собираемся на beauty market. Мия, что на тебе сегодня надето? Покажи свой лук. Какая шубка у тебя прекрасная, очень красивая. Покажи свои ботины. Это просто любовь с первого взгляда. На посмотрите, что за милашество. Городка о том, как быстро меня засыпают в машине. Ну, кстати, наверное, это у многих детей. Они как только садятся в машине, сразу же Светлое соком яблоко а, Красный она сок со у Да, вот В больших банках он без вкуса mm -hmm. А в маленьких вот баночках он со вкусом Это вкусно это, да. это можно и маленьким детишкам да? беременным А сколько женщинам? стоит эта банка? Вот такая банка идет на курс на три месяца да. Стоит вообще 6 Сегодня 4,800 мне вот эту может. банку, я вот Но она здесь без вкуса. Очень классные цвета. Мне кажется, что их нужно обязательно протестировать. Что, ты готова идти к мире? У меня сейчас бокс заберем с косметикой. увидели друзья. Да, я не знаю, какой Вы хорошо одеты, девочки. Одна розовая шапка, вторая розовая куртка и такая комбинация крест-на-крест. Супер. Икончик. Я сегодня собираюсь на день рождения мы будем ей заплетать косичку да миешь вот посмотри на меня Прекрасная погода, прекрасное настроение. Я иду в пути Кросарио, чтобы примерить образ на сегодняшнем вечернем мероприятии. У них сегодня открывается новый магазин. Я буду в каком-то комплекте, дыртенда. Посмотрим сейчас, что мне приготовили девочки. предложили выбрать что-то из новой коллекции для того, чтобы присутствовать мероприятие и, соответственно, отражать бренд. Это очень классно, когда бренд одевает себя в новую коллекцию, и гости, которые приходят, они могут посмотреть и, соответственно, уже заинтересоваться данным моделью. Это вообще классное мероприятие, мне кажется, что все бренды, которые делают открытие, должны так делать. Сейчас принесут штаны, и мы уже посмотрим все конфеты именно в, в полном аутфите, потому что так непонятно, то есть тут нужно в любом случае подбирать либо джинсы, либо какие-то брюки, чтобы они конкретно подходили, то есть нужна определенная модель. очень классная история, мне кажется, это один из немногих магазинов, где можно выбрать себе наряд на день рождения или на какой-то праздник, потому что у меня, допустим, большая вся проблема с нарядами именно на какие-то мероприятия. Я помню, как я каждый год, когда только переехала в Москву, искала себе наряд на день рождения, и это действительно было большой проблемой. Но сейчас есть вот такие вот классные бренды, красавиум, и здесь вы можете выбрать платье и не только. Здесь есть корсеты, платья, в общем, все, что угодно по мероприятию, это очень круто. Yeah.